Всем привет! С вами Маша Смолот. И сегодня я хочу сделать такой небольшой мастер-класс по созданию картины в стиле стринг геометрия. Делать мы будем вот такое сердечко. Это картинка из интернета. Вы можете скачать любую свою, либо сами нарисовать. В общем, как, ваш... как вашей душе угодно. Я буду делать вот это сердце. У меня сейчас заказ на него. И я решила, раз уж я его делаю, надо снять. Здесь сегодня будет много болтовни, обычно в моих видео я мало разговариваю, но сегодня что-то меня потянуло поболтать, поэтому придется вам меня слушать. А, дощечку я не стала снимать, как я делаю, потому что раньше я уже снимала много раз и просто не стала тратить ни свое, ни ваше время. Это панера 12 миллиметровая покрыта морилкой на водной основе орехов, наверное, 4 или 5 слоев, я уже не помню. Между каждым слоем обязательно сушить. Потом покрыто матовым. По пополам. Потому что что-то больно блестит. Но лак довольно приятный. Не... А, хорошая укрывистость, Тоже на водной основе. Акриловый. Все это дело практически не пахнет. И, в общем-то, выглядит вполне прилично. Вот это... Значит, с дощечкой разобрались. Дальше... Что нам понадобится? Макет. Степлер для забивания гвоздей. Если у вас такого нет, то можете просто воспользоваться босиком и молотком. А, собственно, штифты для этого степлера. Видите, у него такие шляпки. Маленькие, квадратненькие, аккуратненькие. И мне очень удобно. Я их использую в портретных в основном, потому что там необходим маленький диаметр шляпок. Так, с этим разобрались. Собственно, и так выглядит пачка. Фермодекстер. А нитки заказчик выбрал вот такого цвета телесного, скорее такого бежевого телесного Дальше ножнички подрезать, узелки, клей для этих самых узелков, чтобы это все не развалилось. И также подвес, каждой картине я делаю подвес обязательно. Либо же кладу в комплект, чтобы заказчик сам уже решал нужный подвес или, или будет картина стоять. Ну а это все завершающий, завершающий этап, поэтому мы это откладываем. Ну что, сейчас мне необходимо центровать картинку. А, и закрепить ее малярным скотчем Закрепляем скотчем, чтобы это все не связалось А эту сторону можно подвернуть Так, заправляем наш степер Здесь у меня уже есть какое-то количество Так, ну и начинаем забивать гвозди, самое главное забить э, по одному гвоздику в пересечении ниток, а, собственно этим мы сейчас и займемся. все ли вы забили на всех ли пересечениях есть гвоздики если что конечно можно будет потом добавить но лучше проверить сразу следующим этапом нам необходимо сделать намот эскизную нить то есть это не та нить которая останется в конце мы ее удалим по завершению работы вот. А, желательно взять этот какой-то яркий цвет, чтобы вы видели потом, откуда ее вытаскивать. У меня под руками оказался оранжевый. Я его и буду использовать. А для чего это нужно? Если мы сейчас сразу удалим бумажку, то у вас останется кучка гвоздей, которые вы впоследствии будете очень долго и муторно пытаться связать в эту композицию, которая здесь выполнена. Вот. Именно для этого нам нужно сделать эскизную. Потому что когда удалится бумажка с эскизом самим, у вас останется эта нить, по которой вы уже очень легко и просто сможете уже итоговой ниткой сделать все. И все получится с первого раза. То есть не придется переделывать. Вот. Поэтому сейчас мы завязываем узелок и по рисунку делаем контур ниткой. Это можно делать произвольно, как хотите, главное, чтобы потом вы видели, куда вам вести нить. Нам нужно удалить бумажку. Делать это нужно аккуратно. Самое главное здесь не снять и скидную. Для того чтобы эту нить, когда мы будем сверху нападывать, уже концов, уже итоговую нитку у нас не зажала нитку эскизную и чтобы ее было легко вытаскивать. Я этим же пинцетом или вы можете любым предметом, главное, чтобы это было не остро и не порезало вашу нитку, потихоньку опускаю эскизную нить вниз по гвоздикам, чтобы она была практически у основания тем самым, когда я буду класть итоговую нить здесь ничего не застрянет и будет достаточно легко изъять вы можете также делать пальцами там где широко и где он пролезает а там где не можете подлезть то можно использовать что-то неострое, чтобы не повредить нить так ну что готовы к намотке а, несколько слов перед тем как мы начнем можно сделать несколько вариантов намотки первый вариант привязываем ниточку и так же как эскиз на нить в одну нить делаем это достаточно, ну, получится то же самое, друг, другим цветом. Но, как по мне, так это не особо выразительно. То есть, либо надо нитку потолще, чтобы это казалось, ну, как бы более эффектно. А, либо использую другой вариант. Второй вариант. Это делать восьмерочку. То, что И ведем нить. Значит, сначала делаем сначала делаем восьмерку вокруг гвоздиков, а затем делаем по наружному краю гвоздик. Дальше переходим к следующему гвоздю. Опять восьмерочка. И опять вокруг гвоздиков по наружному краю. Опять восьмерочка. И по наружному краю. Получается такой результат. То есть тол толстый штрих. Мне такое не подходит. Я хочу параллельные линии. То есть у нас такая будет одна линия, но получится состоящая из двух ниток. Параллельно идущих. Сейчас покажу. То есть мы делаем раз. И переходим на другой гвоздик. И опять вокруг, по наружному краю. И переходим на другой гвоздик. И вот получается у нас такие параллельные, ровненькие, красивенькие линии. А сейчас это не очень выразительно, но вы увидите, как преобразится эта картина, когда я закончу. Так, продолжаем. чтобы по достоинству оценить получившийся результат нам надо избавиться от эскизной нити поэтому подрезаем узелок там где завязывали его только аккуратно не перережьте Ну вот мы и закончили вытаскивать эскизную нить, и у нас получилось такое сердце. Весьма оригинальное, делается очень легко, поэтому я думаю справится каждый. Главное желание. Осталось приделать к нему Весик этим я сейчас и займусь. Так у нас получилось сердечко. По-моему, очень даже удачно. Так что держайте, берите идею за основу и вперед, создавайте прекрасные панно на стены. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь, мне будет приятно. Всем пока!